Инвестиции с ежедневным пожизненным доходом – это реальность. Посмотрите это видео, и вы узнаете, как выгодно и безопасно вложить свои деньги. Вы наверняка слышали о блокчейн-технологиях. Предлагаем вашему вниманию одну из них. Rocket.Cash – это инновационная инвестиционная платформа на базе криптовалюты Ethereum. Она работает по алгоритму смарт-контракта. Это значит, что все расчеты и действия выполняют не люди, а программа. Код программы гарантирует постоянные выплаты инвесторам. Он открыт для всех. А еще у проекта Rocket Cash есть отказ от владения. Ни один человек не может изменить алгоритм ее работы после запуска. Все, кто работал над созданием платформы, получают доход на таких же условиях, как и другие инвесторы. 100% безопасность вложений, ежедневный высокий доход, выплаты в любое время. Заходите на rocket.cash, инвестируйте безопасно и получайте пожизненную прибыль.